Общественный воспитатель – это наставник несовершеннолетнего, который направляет на правильную дорогу несовершеннолетнего. Обязанность общественного воспитателя я исполнил на протяжении четырех лет. За это время, за период моей работы общественным воспитателем, за мной было закреплено пять несовершеннолетних трудных подростков, которые состояли на различных видах учета. Благодаря моей работе и моему подходу я добился положительных результатов, и все они были сняты с профилактического учета. Мы с моими коллегами вовлекаем, Ребят, делая их досуг, более познавательным, увлекательным интересным. Также выходим в туристские походы, посещаем фестиваль исторической реконструкции и другие мероприятия патриотического направления. Характер меняется, меняется. Не то, что пришел домой, там, сел и сидишь, а тут встал, кровать правильно заправил. По расписанию кушаем, занимаемся спортом, медициной, учат трубопашному бою, владение оружием. Увидимся мы ежедневно. Мое утро начинается со звонка Волгога Петра Павловича и заканчивается его звонком. Петр Павлович мне дает задание, задать день следить за мной, следить за моей дисциплиной, за успеваемостью. Вот. В свободное время мы ходим походы, занимаемся туризмом. Петр Павлович вам мне помог, спасибо ему.